доброго времени суток вы с любовью из моего домика в деревне сегодня сентябрьский погожий денек отошли немножко дожди и так мне захотелось показать что мои цветочки еще цветут и мой двор весело улыбается по утрам от того что цветы еще цветут вот у меня на стенке здесь лобели всего два кусточка и я сколько тут затесалась между ними все лето, все лето, такая красота, вот, удивительно просто, Посмотрите, как, как, как лабелия э, улыбается мне утром из окна спальни. Это у меня петунья, которую я подрезала и сейчас у нее это второе цветение, но ну, очень-очень мило смотрится моя петушка, петунья, просто удивительно даже. Второе цветение и желательного бы тепла. Но я думаю, что еще посидит, повеселиться она. Солнышко еще будет. Совсем неожиданно расцвели безвременники. Вот такой-то удивительный цветочек, который ни с того ни с сего решает засвести ему. Здесь такая стеночка, я ее уже показывала когда-то. Это стенка с горошком. И внизу этого горошка растет у меня безвременник. Резко так вышел, ни с того ни с сего. Раз, и вот он выскочил. Смотрите, видите, как он тут у меня пристроился очень хорошо. Вот уже Третий год этот безвременник сидит на одном месте. Здесь у меня очень-очень хорошо цветут бархатцы. Посмотрите, какие они миленькие. И в вазочке пристроились тоже неплохо совсем. Горошек уже отцветает, Собирала семена. Но красивые цветочки еще есть. Вот так по макушечкам, по макушечкам еще можно полюбоваться душистым горошком. Вот он красавчик какой, видите? Вот он. Цветочки алые, цветочки сиреневые. Окна спальни выходит как раз на гортензию. Вот эту вот такую голубую гортензию. Потробую стаблю. а Какая ты красотка. Второе цветение розы. Второе цветение уже. Осенью не почел, что говорится. Такая труженица все лето трудилась. Все лето трудилась моя розочка. Вот. Какая она у меня красотка сидит. Я обрезала в июле петунью. Конечно, не успела показать. Думаю, что есть смысл будет ну, задним числом, что ли, показать, как я ее обрезала. Потому что мне действительно было тогда очень-очень некогда. Вот так, так выглядит у меня петунья. Посмотрите, она настолько. Раскидистая, красивая, рядом с гортензией сидит очень миленько. Так что двор-то еще выглядит неплохо, скажем так. Двор выглядит неплохо. Петунья, которую я обрезала. О, но ну тут у меня буйство. Буйство. Смотрите, что делается. Серебристый кораблик цинерария размахнулась, размахнулась прям дива. Вот. Ну, конечно, она гацани тут придушила. Ну, гацани уже сейчас, коль, света нету, она не растет. Уже так цветет очень мало. Вот. Ну, цинерария размахнулась, размахнулась. Петуния, конечно, совсем неплохо смотрится, очень даже. Вот. Все это у меня я в окошечке по утрам смотрю и думаю, ну совсем еще все неплохо. Вот. Совсем неплохо. Видите, как? Как красиво. Ах, не показала я вам эту стеночку. У меня здесь отчиток видный очень хорошо сидит. Вот посмотрите. Смотрите, как он у меня. Посмотрите, отчиток видный. Вот здесь он так он у меня все уже розовеет. И так до заморозков, до заморозков. Отчиток видный. Будет сидеть, сидеть. Ну, конечно... Это такое растение, совершенно будто бы незаметное. Но когда похолодает, все цветет И отчиток видный. Вот действительно будет очень заметен и виден. Будет видный. <ф -ф -ф -ф -ф -ф. Он будет видный, этот отчиток. Мои смотрят... Все, кто смотрит мои видео, знают, что это у меня вход в огород. И здесь две стены. Это стена летней кухни. А это у меня баня. Чего же начнем? Вот, пожалуй, с этого. Это у меня плетистая роза размахнулась, была такая маленькая. Сейчас очень сильно вымахала за лето. Вот у меня тут петунья тоже, подрезанная петунья подсрежная, зацвела. Вот эти, какая шикарная. Это герань, которую я выносила из дома на улицу, на полочке. Она у меня так все лето и простояла. Все лето тут. Вот у меня она рядом с бегонией. Она у меня тут сидит, конечно, такая красивая. Вот желтая, я прям обожаю. Очень хорошо. Какое-то тут местечко для нее самое удачное, удобное. Вот стоит на пенечке у меня бегония. Да, пора уже, пора будет их заносить домой, подстригать. Все эти действия, конечно, надо будет делать как обычно. В этом году я вот тут у бани, у меня обычно росли гергины я посадила хризантему, я ее выписывала. Посмотрите, у меня 6 кустиков, но они еще полноценно не расцвели, я бы хотела их просто отдельно показать. Она только-только зацветает, но очень красивые такие кустики шариками-шариками растут. Я не знаю, который из них какой, но это вот, вот, белый эльф, насколько я помню, так такие мелкие цветочки их очень много вот, надо посмотреть по названиям вот, видите как красиво шариками они сидят но не могу я не показать этот амарант он у меня просто так на халенок я его называю что он самопосевом зашел посмотрите как он смотрится малиновые бусы называется этот амарант когда-то у меня здесь многое выросло но вот с прошлого года остались эти малиновые бусы амарант он один он один но очень хорошо здесь сидит посередине двора рядом с птичкой моей я даже ее переставила потому что полностью полностью закрыл эту птичку амарант он хорошо такой раскидистый красивый сидит здесь все лето и конечно как же без георгина в сентябре георгины у меня сидят вот такой строчкой растут перед окнами которые выходят на улицу я много лет сажаю вот именно эти георгины вот эти георгины такие малиновые, потому что это память о моей свекрови она их всегда сажала в деревне у себя вот. считала, что это у нее просто эталон какой-то красоты вот. очень гордилась этим ну и вот я тоже каждый год сажаю их. Яркие, нарядные, около дома. Сидят. Глаз радует. Без георгинов, без георгинов, осень-осень. Вот они какие пестренькие. Очень-очень красивые. Вот они какие, знаете. Вот это георгины. первый год у меня калина под окном вот так вот ягодки показала свои вообще история не такова что когда она была маленькой муж ее много раз скашивал незаметно тут еще когда косили такой обычной ручной косой ну наконец-то она выжила и дала свои первые ягодки когда-то в деревне так смачно Любили мы кушать эти пирожки с калиной, бабушка делала, на удивление. Поэтому вот память детства осталась, я все-таки решила, что калина должна быть. И хотя бы там где-то осенью, собрав эти ягодки уже по морозцу, постряпать пирожок с калиной и вспомнить свое детство.